19 декабря 2022 года президент России Владимир Путин в огромной поспешности, сразу же после посещения штаба Донецкой группировки Вооруженных сил России, полетел в Минск для встречи с Александром Лукашенко. Такая поспешность и неожиданность путинского визита в Беларусь вызвала массу предположений о действительной, а не задекларированной цели посещения путиным своего соратника по вооруженной интервенции россии против народа украины хитрый лука на пресс-конференции по результатам состоявшихся переговоров тонко намекнул о том что он с путиным как соагрессоры и самые токсичные люди на планете земля таки приняли какое-то очень важное решение. Что же это за решение? Попытки ответить на этот вопрос предприняли аналитики PBC, Deutsche Welle, New York Times и многие-многие другие, как журналисты, так и люди нежурналистской профессии. Мой ответ на этот вопрос сформировался в совершенно неожиданном ключе, которого я пока не встретил ни в одном из открытых аналитических источников нужно сказать что уникальность моей версии ответа пока не опровергнута эту свою версию я конечно же озвучу но перед этим мы рассмотрим те ответы которые дали на этот вопрос общепризнанные аналитические издания bbc попыталась ответить на вопрос состояла ли цель путинского визита в минск в попытке склонить Лукашенко к принятию решения об участии вооруженных сил Беларуси в российско-украинской войне. И сделала вывод о том, что такая попытка не была целью этого визита. Дойче Веле также ответила на этот же вопрос и ответила на него так же, как это сделала BBC, добавив, что опрошенные дойчевелли эксперты сошлись во мнении, что судьбоносных решений на Минской встрече Путина и Лукашенко принято не было. То же самое мы можем узнать из Нью-Йорк Таймс. Как-то все выглядит так единогласно и все оказывается таким безрезультатным. Но все же, неужели Путин так, от нечего делать, летит в Минск, и улетает оттуда без всякой цели и без всякого результата. Нет, по-моему, это не так. Важное и судьбоносное решение принято таки было, только почему-то никто из аналитиков это решение не разглядел. Все дело в том, что оба диктатора самым важным вопросом считают вопрос личной безопасности. И в этом смысле. Стоило только взглянуть на то, каким самодовольным был вид Лукашенко и каким беднородственническим был вид Путина, то становится ясным, что ключевым моментом переговоров был вопрос личной безопасности. С учетом нынешней политической ситуации в России, на фоне неудач регулярной армии России на Украинском фронте и популяризации мнимых успехов частных вооруженных формирований Пригожина и Кадырова становится очевидным, что риск смены президента России в таких условиях становится более чем реальным. Именно поэтому Лукашенко с Путиным, скорее всего, обсудили предоставление гарантий личной безопасности Путина на территории Беларуси в случае попытки реализации силового сценария смены президента России. Поэтому, на мой взгляд, целью встречи Путина и Лукашенко было согласование условий предоставления Путину политического убежища на территории Беларуси. По всей видимости, такие условия были согласованы и взаимовыгодное решение – о гарантиях предоставления Путину политического убежища на территории Беларуси было принято. Понятно, что в данной ситуации стремящиеся поднять свои личные рейтинги Пригожин и Кадыров при реализации сценария силового захвата власти в России должны будут учесть вероятность вмешательства Лукашенко в случае попытки совершения ими государственного переворота. Как будут разворачиваться события в реальности, мы с вами узнаем в ближайшем будущем.